Привет всем! Вот и закончился сентябрь. И по нашей традиции мы подводим итоги предыдущего месяца и записываем отчеты о нашей работе. Итак, на данный момент у нас в работе находится 16 объектов. Три из них находятся в промышленном коммерческом сегменте. В стройке находятся три дома. Остальные объекты это фундаменты под различные загородные конструкции, бассейны, заборы и прочие работы. Итак, в этом отчете хочу рассказать небольшую историю, которая с нами приключилась в этом месяце. Мы заключили договор с компанией на строительство фундаментов под ангар, который они планируют строить. Заказчик взял на себя комплекс работ по устройству котлованы и отсыпки основания до проектной отметки мы уже должны были зайти на возведение фундамента, начиная от устройства подбетонки и выше. Но перед заключением договора мы обсудили то, что перед началом работ наш технадзор приедет, проверит основания на уплотнение. Если все будет в порядке, мы приступим к работам, если нет, то будем либо переделывать сами, либо он будет переделывать тоже самостоятельно. Собственно, заказчик провел данный вид работ. Наш технадзор приехал с плотномером, проверил основание. Выяснилось, что основание практически не уплотнено. И после этого мы передоговорились, уже взяли на себя этот фронт работ, убрали подушку песчаную, которая была насыпана, и обратно послойно начали уплотнять. Первый вывод, если вы в качестве заказчика выступаете, хотите самостоятельно провести какую-то работу и после этого передать ее другим людям, рекомендую досконально изучить технологию производства работ, чтобы в перспективе не было никаких нюансов либо пригласить все-таки профессионалов, которые могут этим заниматься и делать это ежедневно, либо же после того, как вы эту работу проведете, пригласить профессионалов, которые смогут принять работу, которую вы сделали, и дать гарантию за то, что вы сделали. Итак, мы могли бы, конечно, принять фронт работы от заказчика, не сказав ему, что основание уплотнено плохо, построить на нем фундаменты, они, скорее всего, бы просели в перспективе, что нанесло бы ущерб заказчику. И со своей стороны мы были бы правы, потому что э, это не наш фронт работ, э, и не по нашей вине основание уселось неравномерно. Но мы, к счастью, так не делаем. Мы относимся к нашим заказчикам внимательно. Если чувствуем, что в перспективе будут какие-то проблемы, мы за эту работу либо просто не беремся, либо все-таки согласовываем вид работ, который необходимо обязательно произвести. Итак, планы на октябрь. Осенние месяцы зачастую достаточно активны в загородном сегменте, потому что заказчики, которые начали строительство летом, хотят его завершить до зимы. Те, кто не успел построиться летом, хотят в этом году начать строительство. Мы, собственно, к этому готовы. На данный момент достаточно активно работаем. В следующем месяце планируем немного увеличить наш портфель объектов. До встречи в ноябре!